Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся около кондоминиума Атлантис, на второй Джамтиеновской, и надо сказать, сегодня бассейн не только в кондоминиуме, но и, как видите, за пределами него. Сегодня шел сильный дождь, очень сильный дождь. Город, конечно, заливает иногда в период дождей, но вот чтобы залила вторую Джамтиеновскую, я, конечно, вижу первый раз. По городу могут передвигаться только высокие машины, большие траки, грузовики, ну а маленькие вот стоят в таком виде где утопленные, кто решил преодолеть некоторые препятствия в вброд и не справился. Дорогу, конечно, перекрыли, но все равно некоторые смотрят как бы тут рискнуть проехать? Не, не едь, утонешь. И по тротуару тоже утонешь. Одна из самых сложных ситуаций образовалась на Джамкене, на пляжной улице. Здесь вымыло огромный провал. При выезде Сойи в Адбун, рядом с отелем Гранд Джамкен Пелас просто нет тротуара. И судя по тому, что мы сейчас видим, и дороги тоже станет меньше, ее промыло и все обвалилось. Один из чевицев этой ситуации рассказал как ехал здесь полтора часа назад, увидел перед собой яму и думал сначала объехать ее чуть правее по встречной части дороги, но не рискнул и правильно сделал, потому как если заглянуть под козырек, вот образовавшийся, то видно насколько сильно промыла дорогу, любая нагрузка может обвалить. На тот момент еще не было ограждений, сейчас их уже поставили коммунальные службы и как вы видите еще больше их расширяют, потому что есть понимание, что... Может обвалиться не только эта часть, близкая к морю, но и со стороны отеля Поваленные деревья, глубокий промойный. Мы находимся на пляже Дангтан. Здесь, как и в многих частях города, вода не нашла себе места в ливневке и хлынула через тротуар на пляж. Остальная часть пляжа Джамкен пострадала меньше, хотя, конечно, есть еще одна. Проблемная зона здесь тоже большая промоина в которую рухнули и деревья и столбы и сейчас ее пытаются разобрать как минимум от деревьев. Не меньшие проблемы также у сотрудников электросети, поскольку сильные дожди сопровождаются обычно и сильными ветрами и нагрузка, вы знаете, на столбы в Паттайе, сильная из-за большого количества проводов кое-где не выдержала. Этот перекресток находится между центральной патою и Джамтеном. Вот эта улица прошла в сторону Джамтена на просит ну а по этой дороге мимо арабского квартала можно добраться до центральной Паттайи. И это одно из самых проблемных мест в городе во время наводнений. Обычно во время дождя здесь вода стоит, начинает перекрестка около Волкинг-стрит и вот прям до сюда. Но на данный момент вода уже сошла, поскольку дождь прекратился порядка трех часов назад. Напоминанием о наводнении остались лишь вот такие вот наносы песка. На самом деле, обычно после заждя на этой улице стоит много утопленных машин, но на этот раз, к счастью для многих, все обошлось. Скорее всего, это благодаря тому, что ливень проходил ночью и было немного машин, поэтому не так много смельчаков отважилось переехать эту улицу в вброд. Ну а что же центральная Патая? Здесь, как и обычно, тоже был потоп, и хотя вода уже сошла, она успела сделать свое дело. С другой стороны, в отличие от пляжа Донгтан, никаких последствий для тротуара здесь не наблюдается, благодаря тому, что инженеры здесь предусмотрели водосбросы. Как, например, здесь. Та вода, которая не поместилась в леневку, пошла по специальному желобу через поверх тротуара, а не сквозь него, и в море. Конечно же, очередной раз, размыв большую рытвину, Впрочем, ее тоже быстро закопают, накидав песка поверх верху укреплений в основании пляжа, как это сделали и после дождика, прошедшего две недели назад. Спустившись ниже к пляжу, мы обнаруживаем вот такую крайне неприятную картину. Природа вместе со штормом вернула все эти горы мусора, которые попадают в море, прямо на центральный городской пляж Паттайи. Выглядит это, конечно, все очень ужасно. От шторма также пострадали владельцы нескольких спидботов. Их скоростные лодки перевернула, залила водой, замыла песком. И теперь они сообща с коллегами пытаются вытащить их и поставить опять на воду. Ну а теперь я предлагаю посмотреть, что происходило во время ливня в других частях города и помогут нам в этом местные жители, наши соотечественники и прочие экспаты, которые сбрасывали свои видео в местные соцсети. Смотрим. ส่วงเดี๋ยวขึ้นข้าวส่วงขึ้นข้าวพี่นองเก่ยข้าวที่เก่าเวลาเดิมพี่นองเก่ย ก็ไม่ดีเชียนโอ๊ดมักคืนคอนโดฝนตกนะคะที่พ่อที่เธอค่ะ อีกจุดหนึ่งแยกวัดแชมงคลพธิยาต้ายนี่ก็บรรยากาศยามเช้าของนี่ฝนยุล่ะโหเอาจกแตกเลยหรอจกแฟมิลลี่แตกเลยครับผม Ну, Рыбу ловят Кто рыбу ловит, кто купается Вот, пожалуйста я а превратилась в Венецию Ну что ж, подобные ливни и наводнения в ПТ происходят. Не первый и не последний раз случается это ежегодно, хотя, конечно, не в таких масштабах. Мы надеемся, коммунальные службы города быстро исправят ситуацию. В нашем случае отсыпать песок на центральном пляже им не впервые, делать это нерегулярно. Ну а дорога на Джамтене, вероятно, ремонт растянется на несколько месяцев. В любом случае, следим за развитием событий в Паттайе и в целом в Таиланде. Подписываемся на наш канал, смотрим наши прямые эфиры на нашем втором канале. Ссылка в описании. Всего доброго и хороших новостей.